Время не тратится впустую, время не пробуксовывается, а одно действие рождает за собой усвоение другого действия. Да, вот так и должна работать система, прежде всего для того, чтобы повысить вашу эффективность. И по сути, что такое персональный эгрегор, который мы запустили? Да, это слепок своего собственного будхиала, но наличие персонального эгрегора в общем эгрегориальном пространстве показывает, что личность значима, иначе бы у нее не было персонального эгрегора. Персональным эгрегором может обладать тот, кто. Достаточно значим в этом мире, то есть его разум в бытийности приближается к бытийности эгрегориальных систем. А эгрегориальные системы имеют право управления хоть каким-нибудь, пусть ограниченным, но тем не менее объемом людей. И ваше сознание, поднявшись на этот уровень, пусть пока, скажем так, на простой уровень, пусть пока на стихийный уровень стихийных игрограф, но тем не менее он показывает личность, которая имеет такую структуру, как вынесенный кусочек своего сознания, стала для людей достаточно значимой. То, что мы ее подняли магическим путем, это не имеет никакого значения. Он поднимается естественным путем, то есть много людей тебя любят или много людей тебя ненавидят, много людей от тебя зависит, много людей вкладывают в тебя энергию своих сил добровольно, Потому что и на любовь, и на ненависть обычно надо какое-то время, переживание этих эмоций. Вот это время они целиком и полностью направляют на тебя. Твоя бытейность возрастает, соответственно, возрастает и твое представительство в окружающем плане. Эгрегоры видят, этот человек привлек к себе внимание достаточно большого количества людей. Они отдали ему это внимание добровольно, значит у него есть в голове некая идея, идея, которая способна увлечь за собой и всех остальных. Лицо значимое, лицо значимое? Пока они не выявили этот процесс, то есть пока персональный эгрегор жив, значит вас еще не разоблачили. И вы можете пользоваться этими эффектами, усиливать надо свой персональный эгрегор. Усиливается он, конечно же, поток не потому что эгрегор существует для того, чтобы принимать и трансформировать через себя потоки силы, чем мы Но эффекты должны быть видны уже сейчас, по крайней мере, хоть рассеянная энергия окружающего пространства, персонал попитается, значит каким-то образом выживает. Если она выживает, она дает эффективность. Если она дает эффективность, вы видите результат тем, что экономится время, потому что вы получаете время от других людей. Да, хорошо, сейчас, конечно, направлено время на вас никто не направляет, то есть эгрегор ваше искусственное создание, да, неестественное. Если бы оно было естественное, вы бы, конечно же, получали энергию напрямую от ваших поклонников или от ваших недругов, недоброжелателей, завистников, злопыхателей, как угодно, но они бы направляли на это самое время. Сейчас, пока вы его целенаправленно не получаете, ваш эгрегор питается рассеянной энергией в пространстве, ведь много очень болванов, которые просто так энергию свою и время убивают, правда? Вот оно остается неубитым, а ваша персоновка его принимает в себя. Если бы это было энергетическое образование типа лярва, оно бы питалось эмоциями, да, вы бы были таким энергетическим вампиром. Но перед нами такие простейшие задачи не стоят, это очень просто создать лярву. Мы создали персональный эгрегор, который питается временем, временем, разбросанным другими людьми. Вот оно, валяется, сказку о потере на времени читали, помните, вот. как раз тут самый случай. И люди, которые не знают, куда его девать. Они его раскидывают в пространстве, ваш персональный интегратор двигается по этому пространству, как пылесос собирает это время. Но не бы какое, а то, которое нужно вам для реализации вашей задачи. Соответственно, ваше персональное время на реализацию ваших задач перестает тратиться. Понятна логика? Есть сложность, Интересно сейчас то, что я думала, что уйдя от мамы в в самостоятельную жизнь с ребенком мне будет сложно, потому да. что как бы так, помощи-то нет. Но оказалось так, что это настолько проще, и это когда ты один на один, вообще да. разбираешься со своими проблемами. Да. То есть да. ты можешь, и вроде как все бросили, никто уже особо не помогает. И когда ты ни на кого не рассчитываешь, у тебя получается быстрее, четче, сложнее. Правильно, потому что, все, что ты, если кого-то привлекаешь к решению да. своих проблем, ты не забываешь, он по ходу дела еще, а еще кусок своих проблем хватает на твою и на святое да. дело, Святое дело. Половина помощи, да, которую да. оказывают нам люди, это попытка решить свои проблемы да. Да, на, на, на твоем движке, так что все да. очень хорошо. Правильно, что Поэтому есть делать. ощущение много времени. Иногда были такие сюрпризы, что вот час появлялся лишний, а -а -а. я вроде как, но еще час оказывается. Все... Ну, отлично, отлично, отлично. Ну вот теперь эффективность системы все равно надо постоянно увеличивать да? потому что один час потрачен, например, на свое, на какое-то на какие-то свои очень важные дела, должен тебе в итоге давать три дополнительные, когда. За это время делаются тоже твои дела только другими людьми или сами по себе, все равно другими людьми. Mm -hmm. да, вот это вот хорошая эффективность работы системы, когда один час превращается в три. Для этого ее надо запустить. Система она начинает работать хорошо, и персональный эгрегор начинает работать хорошо, и тем лучше, чем большими целями вы его грузите. Чем больше целей, тем лучше их эффективность. Не думайте, что вы его перегрузите, что в теле у вас там три цели, вот пока они не исполнится, другими их не добивать. Добивать еще как, пусть там будет сто целей. Это самообразование эгрегора, он будет учиться взаимоувязывать цели друг с другом и решать эффективно одну, другую, третью, четвертую, таким образом это самообучающаяся система. Грузите своими желаниями, своими целями, своими потребностями, малыми, большими, какими угодно. Грузите свой персонал. Программирование целого тела системы идет очень быстро. Да, это мы с вами делали длинную эту технологию, длинно, чтобы понять саму технологию. А на самом деле действительно достаточно подумать, вызвать образ, имя, вложить туда информацию, перетащить. Исполняй, работа должна делаться, он не должен расставиться. Это очень важно. Не стесняйтесь самого себя, не стесняйтесь своего же собственного слугу нагружать работой, да, а то получится как в ситуации, с которой я сказала Наташа, давайте вымоем посуду, а то сейчас домработница придет. Ставила я цели сложности с Закреплением на эгрегор, потому что опять же я не вижу в социальном плане проявления, ну, какие эгрегоры могут способствовать. Друзья мои, чтобы давайте вот с этим вопросом, потому что это очень важно. Еще раз, эгрегор будет решать вопросы ваших социум, то есть в этом реальном мире. Все ваши иреальные задачи, соответственно, он решить не сможет, по определению, он не запрограммирован таким образом, чтобы решать эти и реальные задачи. Элементарно еще раз элементарно он не найдет ресурса в окружающем мире. Если у вас например в ядре стоит магическое преобразование себя, он не поймет, он не найдет источника, потому что в этом мире он его не найдет, но он высвободит вам время. Социальные задачи он будет решать, высвобождая вам время, чтобы вы потратили это время на решение своих реальных задач. Потому что это может решить только человек, только его душа, которая сама по себе не социальна. А эгрегор это социальный продукт, он нужен вам для того, чтобы решать ваши дела в социуме, чтобы вы лично его не отвлекались. Ваш дворецкий, ваш слуга, ваш не знаю, представитель в этом социальном мире, чтобы вы свое время туда не тратили. Поэтому не ожидайте, что он вам тут же притащит гнома из другого мира, чтобы вы побеседовали чайку с ним попили. За гномом придется ходить самостоятельно, а он за это время будет быть вам посуду или делать еще что нибудь курсолит писать, чтобы вы на это время не тратились. Еще раз, со да? может, если она есть в этом мире. А если нет в этом мире, нужно приходить находить других, других источников, других проводников, имеющих доступ к те миры, где эта информация есть, а это прежде всего ты сама. Либо создавай себе дополнительных сущий, которые будут бегать за этой информацией, это же, конечно, сама. Чем больше вы будете работать со своей персоной, тем сильнее она будет. Поверьте. Сделана она искусственным путем, естественным путем вы на персональный эгрегор пока права не имеете. Те, которые имеют на него право, им нет нужды поддерживать его вот таким вот образом, магическим. Да, через народской целями они сами все делают, потому что естественным путем эгрегор поднялся. Это значит, что значимость человека естественным путем возросла до уровня персонального эгрегора. Если что-то приходится делать магически, это всегда нарушение естественного закона развития. Вы должны это прекрасно понимать. Другое дело, что мы, пока сейчас делая вещи для себя, не нарушая мирового закона равновесия, это вписано в систему эгрегора, не вызываем, скажем так, возмущения пространства. То есть нас не за что доказать. Да, мы поступили неестественным путем, но от нашей деятельности никому хуже не стало, как раз напротив, всем стало только лучше, прежде всего на обомсами. Значит, хулы нет. И не может быть. Но при этом, при всем, и защиты вам не будет. Играй, который создан естественным путем, его так просто сразу не убьет. Например, есть какой-то артист, который не знаю, 30 лет назад был очень популярен. Популярность это была короткая. Сезон. Полгода. Все. Потом на его место пришли какие-то другие. И потом он упал. Но персональный эгрегор никуда не девался, он просто стал менее конкурентоспособен. Остается только его напитать энергией, например, сделать ему рекламную кампанию, развить идею ретро, вытащить его на поверхность с парой скандалов, и вот все спокойно опять эгрегор задышал. Его не надо программировать еще раз, он уже есть. Он просто находится в таком сухом состоянии. Ваш эгрегор неестественным путем возник. И поэтому его может право убить любой, и ничего ему за это не будет. Отсюда вывод, вы должны его поддерживать. И чем больше вы его поддерживаете, тем сильнее он станет. В этом отношении зацепиться за другие эгрегориальные системы, установить с ними взаимодействие представляет для нас очень важную задачу. Прежде всего, дееспособность вашего эгрегора, его целостность, его сохранность, его жизни устойчивость. С, с эгрегорами мы зацепляемся, за уже готовые эгрегоры, не просто так, а ради чего-то. Ради того, чтобы обмениваться силой, получать от них определенные потоки, отдавать им определенные потоки. В данном случае, конечно же, информационные потоки, потому что на уровне эгрегориальных систем энергии почти нет. Почти нет, она нужна для вот вот движения только лишь для толчка течение потока, но не для самого потока. Энергия она ниже, энергия она на уровне подсознания, энергия она на уровне физического плана, там лишь одна сплошная информация. И конечно же, когда мы говорим о потоках силы, мы говорим о информационных потоках. Поэтому очень важно обмениваться с эгрегором потоком, зная, что, какой поток он может дать и какой он дать не может. Сложно ожидать поток денег от эгрегора, который, который в принципе не знает, что это. Ты будешь дать от него деньги, а он будет давать только свой собственный ресурс. Сложно ожидать от эгрегора поток здоровья, когда он понятия не имеет о том, что это за природа. Он даст тебе какую-то иллюзию здоровья, возможно, какой-то суррогат, то есть информацию, которая представляет собою знание о здоровье, но никак не само здоровье. Знание о деньгах, но никак не сами деньги. Ты будешь ожидать от него одно, а он даст тебе только то, чем располагает. Поэтому наша с вами задача будет точно определить, а где, собственно говоря, источники потока. Какие крылья такими потоками реально располагают, а какие только иллюзии состоят, чтобы не попасть в раса.